Строительная амнистия 2018-2019. Упрощенный порядок ввода в эксплуатацию. 31 августа 2018 года вступил в силу приказ Минрегиона от 3.07.2018 года номер 158 об утверждении порядка проведения технического обследования принятия в эксплуатацию индивидуальных усадебных жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных и приусадебных зданий и сооружений, зданий и сооружений сельскохозяйственного значения По классу последствий ответственности относятся к объектам с незначительными последствиями, построены на земельном участке, соответствующего целевого назначения без разрешительного документа на выполнение строительных работ. Указанный приказ устанавливает процедуры и условия принятия в эксплуатацию построенных без разрешительного документа на выполнение строительных работ, индивидуальных усадебных жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных, приусадебных зданий и сооружений, зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения. По классу последствий ответственности относятся к объектам незначительных последствий. Теперь граждане могут в упрощенном порядке ввести в эксплуатацию, в частности, построенные без оформления разрешительных документов, в период с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года индивидуальные усадебные жилые дома – садовые дачные дома общей площади до 300 квадратных метров, а также хозяйственные приусадебные здания и сооружения общей площади до 300 квадратных метров при условии что они построены на земельном участке соответствующего целевого назначения. с 18 января 2019 года не нужно получать в органах градостроительства и архитектуры справки о соответствии места расположения объекта требования государственных строительных норм. Строительное мистея пригодится тем, кто хотел, но не смог оформить разрешительные документы на строительство в связи с отсутствием в населенном пункте утвержденной градостроительной документации, генерального плана населенного пункта и/или детального плана территории. Отсутствие указанной документации или отмена утвержденных планов и детального плана территории согласно порядка выдачи Строительного паспорта застройки земельного участка, приказ Минрегиона от 5.07.2011 года, номер 103, было и является основанием для отказа в выдаче лице, лицу строительного паспорта застройки земельного участка, который необходим для уведомления о начале выполнения строительных работ. Это же касается и отказа в выдаче градостроительных условий. Вместе с тем, Отсутствие градостроительной документации населенного пункта и или детального плана территории не является препятствием для ввода объекта в эксплуатацию, на которой распространяется положение пункта 9, раздела 5 Закона Украины о регулировании градостроительной деятельности. В отличие от предыдущих строительных амнистий, это будет носить бессрочный характер. Приказ номер 158 был опубликован в официальном вестнике Украины в 2018 году, но за номер 66 31.08 2018 года. Если вам понравился этот э, видеоролик, ставьте э, лайк и подписывайтесь на канал.